Всем привет, это мой новый влог, я буду глиномесить, как бы это двухсмысленно не звучало, я нахожусь в деревне у деда, это магазин моего деда, я буду глиномесом, он был глиномесом, вся моя семья была глиномесами, вот это, кстати, трактор моего деда, может быть, мы на нем даже прокатимся, ну что, пойдем, вот это его на инструменты, он их мне оставил, чтобы я глиномесил, и вот... Это в вот поле Здесь мы будем копать, искать всякие штуковины Продавать их возможно Ой, что-то как-то все пошло не туда Фигура такая себе получилась Ну ладно, давайте начнем Нас сейчас закинуть Глину, долить воды Почистить ее Опа Первое золото Круто Так, уже вечер Я вот у нас собирал кучу камней Сейчас поедем продавать Так, это первая точка приемки Что у нас А, они такое не принимают Это уже вторая приемка Вот, это ювелир вообще О, ювелир принимает Нормас Первые бабки Ура В общем, я пришел в магаз к деду и буду покупать себе новую лопату, а то той вообще уже как-то не очень копается. Все. Погнали. Новую пока покладем сюда. А вот эту вот сраную дедовую лопату к чертям выбросить, утопить, чтобы я ее не видел больше. А вот новенькое сейчас начнем Блин, скользко, еще не разработалось Я вот еще под насобирал Вот столько вот денег, сейчас вот пришел к деду Посмотрим, так, это у меня есть Это старые лопаты, фонари не надо О, удочка, удочки это потом Формы для литья Господи, тут всякого Так, тигель, печка Ну давай пока возьмем печку Счет вот этот Ну, формочку, молоточек Итого, о, 251 ровненько Класс да я прям математик, хотя даже не считал. Еще даже, о, 99 центов копеек. Ну, в общем ну вот, я все енти покупки привез. Тигель сначала. Э, точнее, печка. ну, стоять. Э, че не работает? Ладно, э, я разобрался. Дед мне всегда говорил, что я придурок. Я кинул, а надо поставить, прям установить эту штуку. Вот, теперь попрет дело. Короч, прикупила себе кирку. Вот тут у нас есть пещера неподалеку. Вот, думаю, получится камушки вот эти вот подолбить Может, чопнпай -то по этого того? Такая, что-то не не того. Еще и скользкая. Ну, блин. А знаешь, она нам нужна тогда? Ну, раз она не работает с камнями, а с глиной что? Э, а -а -а -а. она что драгоценную глину, что ли, выгрыза? Ну да выгрызает и все, ну капец так, ладно, что-то какого фига я застрял дед дед, помоги так, что за дед да ну еб ты ну, через коромысло какого фига, дед дед, можешь не идти, я сам выбрался ну это капец происходит, конечно я нашел применение, вот эти здоровые куски так долбишь, потому что они не влезают вот в эти тазы, а маленькие влезают и все, а потом берешь такой тазик и хопа в речку и готово. В общем я начал сортировать потихоньку всю эту руду, чтобы было удобнее и на переплавку таскать удобней. И кстати вот там вот у меня какой-то камушек светящийся, новенький. Аметист мне в чернозем, это энергетический камень. Так, ну что, давайте попробуем что-нибудь расплавить. Я тут насобирал уже достаточно много всей этой руды. Давайте попробуем, Сначала закинем в тигелек. Да ну ешкин ты, трин. А. Говорил же, держится кривору. Ну, вроде все. А, еще один. Ладно. Ну все, последний закидываем, мы будем ждать, когда это все поплавится. Star Стар... а, вроде расплавилось. Так, сейчас уберу ведерко. Ну что, тут у нас поплавилось. Сейчас выльем. О, слиточек, нормально. Что там еще есть? Ну О, горяченький, тупенький, тяжеленький. Так, что есть что? А, не, хуство. Ладно, положу пока в эту телегу сделал тут еще себе золотой слиточек тоже его в телегу сейчас повезем ну шо погна какого хрена дед дед ты в курсе что золото у нас летучая полетели ну -ка. а сейчас вылетело нет где я опять застрял Итак, новый день новые покупки. Мне нужен насос, кран, наковальня и, наверное, еще что-нибудь. Вроде бы так. Или нет. Вот так. И вот краник еще. А ну-ка. Только что-то не работает нифига. Ладно, с этим разберемся попозже. Вот это я тут разворотил глиняную дыру, а. Ладно, ну-ка, ч у нас? Твою ж мать! Песок мне в носок. Это же забучие пески. Ну-ка, обратно. А, так. Что за. Дед! У меня забучие пески здесь. И в трусах тоже. Всем доброе утро. В общем, я докупил еще немножко труп. Наконец-то починил свой насос. Теперь у меня все есть. Вся вода течет в тазы. Мне теперь не придется их кидать в реку. Все круто. Ну что, давайте попробуем что-нибудь сковать. Я тут заранее приготовил слиточек железный. Сейчас мы его нагреем. И будем, наверное, какой-нибудь мечик ковать. Вот типа такого что-то. Так, молоточек. И погнали. Хм. Еще чуть-чуть поднагрел Может сейчас получится Так, какого фига? Что не так-то? Ааа, сраная наковальня В общем, дед мне сказал, что сраный я не наковальню, Что надо было другой меч нарисовать мелом Ну, в общем-то, вот Мы сделали меч Причем здоровый Я хотел сделать ножик Ну, ладно Ааа, -а -а, я рыцарь, я рыцарь Давай покладем его пока в телегу. Сделал вот еще маленький такой слиточек. Может все-таки получится мне сделать ножичек. Ну-ка. хва! Ну да. Похоже на ножичек. Такой, блин, маленький. Я вот еще купил себе точильный круг. Только что-то он не точит нифига. Я вообще не знаю, как им пользоваться. Ну-ка давайте сравним, что у нас там. Такая... И педастра маленькая. Ну шо, давайте попробуем сделать топор. Там уже нужно два слитка. Так, второй. А! Какого хрена? Сраный топор меня чуть не убил. Летучее говно, блин. Ладно, в телегу его. Оп, давай. Куда? Да. Да твоюж. Стоять! Ты постоянно падаешь какого фига летучий меч а так давай все лег Сейчас поеду сдам и что-нибудь купим в общем я пришел в соседнюю деревню продал я все эти ножи топоры у меня вот почти 400 баксов есть давайте посмотрим что вообще есть в магазах так это у нас рыбацкие всякие штуки так, о, крыши. Всякие фундаменты, стены. Блин. Мы скоро будем, значит, дом делать. Наверное. что еще. Крас, Даже покрасить можно. Неплохо. Крыша соломенная, С окнами стены. Нифига. Так, в этом у нас всякие дрели тут. Какие-то еще. А тут что? О, мебелюка всякая. Это... Бюст какой-то, зачем? Голова оленя, трон, трон, серьезно, ладно. Кровати, стулья, красенькие все такие, ковры даже, нифига. Тут техничка всякая, фасовщик, классная штука. Конвейер централизующий, так еще поворотные конвейеры, измельчитель. А это что такое? О, телеги, телега это круто. Быстрая телега Что это? Еще, еще быстрее телега Офигеть, я когда-нибудь себе такую куплю а, а это как у меня телега Блин, я в эту дыру все глубже и глубже заложу. А, а что это такое? Ну-ка О, меч Обломанный Реликвия И что? Дай его? В пещеру? Ну вот Теперь на своем месте что вот еще еще три реликвии. Будем искать. Я решил все-таки сделать меч. Тут уже нужно три слитка. Давайте раз, два, три. И молоточек. Опа. Вот это красота! Как он здоровый! У, наверное, дорого будет стоить. Успел. Так. Ну, блин, на него ценник-то растет, растет. Так, пойду за вторым. Ого, 563 Офигеть, за два меча Нормально Так, что на этой приемке А чё золото дешевеет Ну, дорогое, 88 Ладно, пойдем к ювелиру Посмотрим, что у него О, а у ювелира 91 Ну, тогда я сливаю ему все Так, вроде все 452 Офигеть Крутой Офигеть Вот это у меня стопка Она даже в ведро не помещается Ладно, так кинем Надеюсь не высыпется Ну вот, об этом-то я и говорил Ладно, сейчас положим нормально Ну про доброе Я вот тут с позараночку решил Сгонять в соседнее село за дробителем А то мне надоело уже вручную чистить Это говно Вот он Так Возьмем его и что-нибудь еще для него. Усилитель давления. Еще есть. Фильтр. Ключик. Два ключика. Ну, все нормас. Еще даже осталось. Ну, в общем-то, вот я уже все установил. Пришлось еще немножко труб купить. Вот фильтрик, там усилитель давления. Сейчас покажу, как это все работает. Врубаем водичку. Она заработала. Берем вот эту какаху и бросаем ее. Все. Слышим, как полетели кристаллики. Готово, а вырубаем пока что Так, куда -нибудь? А, вот Надо теперь как-то их ловить Ну что, давайте попробуем сделать колечко Я вот заготовил заранее такой маленький слиточек Оп, изи Так, надо теперь его Вся чё оно такое маленькое Да Давайте проведем эксперимент Как с ножом, попробуем сделать большое кольцо Из большого слитка я, к сожалению, это так не работает Будем так продавать Я тут, в общем, наковал кучу мечей Давайте посмотрим Так, у ювелира 186 Мне кажется, там будет дороже Так, ну-ка 201, ну естественно Так, третий 600 бачей Офигеть В общем-то, вот такую вот гору всего я себе накупил там и, вон, и дрель есть, и вот эти вот конвейеры. Сейчас будем ставить. Вот такая вот штука у меня получилась. Пришлось еще докупать труп, естественно. Включаем водичку. Там у нас давление поднимается. Дрелька дрелит. Конвейер конверит. И дробилка дробит. Все. И, кстати, я там поставил тазик. Теперь у меня все летит в тазик. Ровенько, причем, смотрите, как красивенько Благодаря всей этой моей автоматизации Я смог насобирать кучу золота И, как вы можете заметить, кучу слитков смог сделать На полторы тысячи Это же просто космически Приветствую всех вас снова В общем, я смог насобирать и накопить на новую телегу И, естественно, я буду покупать самую лучшую телегу Которая здесь вообще продается блин или мне кажется, но скорее всего кажется, или эта телега точно такая же, как и моя. Давайте устроим гоночку между этими двумя телегами. Блин, ну и на кой хер я тогда купил вот эту вот за 740 бачей? Всем добрый вечер, прошло несколько дней, я вот тут насобирал, уже напокупал всякого вот Тут уже перестановку даже сделал, потому что одна дрель перестала вообще, блин, грызть землю Она там вон пробурила дырень Это вот, короче, от обычной этой стучалки, а вот это от дрели именно Прям вот она вообще глубочайшая А! за. Дед! Дед! пожал, дед, приди выдержи меня! Глухая скотина, блин в общем, я вот подумал, пока там делаются дела Почему бы нам и не порыбачить Отдохнем, развеемся Что там у нас? Так клю... Как, как, как, как рыбачить-то? Она вроде клюет, а вроде и не клюет ну. О! Что это такое? Это че? Это ботинок? В натуре ботинок ну блин, капец, первый заброс и сразу ботинок, интересно. попытка номер два, и это снова ботинок, второй заброс, второй ботинок, офигеть, теперь у меня есть пара сапог, я блин не буду теперь босоногий, я вот тут немножко рыбешки наловил, ну естественно третий сапог, кому нужен третий сапог, естественно, тем у кого три ноги, ну или балда до колен. Блин, вы даже не представляете, сколько сапогов мне попалось. Это просто капец. О, еще один. Ну, пришло время вам показать. Узрите. Это просто жесть. Я, блин, теперь сапожник. Наловила я вот столько рыбехи и угадайте, я пришел к ювелиру, блин. Потому что у нас ювелир принимает, походу, просто все. Нигде. Блин, я не нашел, где рыбу принимают, но ювелир у нас всеядный. А, кстати, может он бабки тоже принимает? Берешь бабки, нет? А что ты бабки не берешь? Было бы круто. Всем снова здравствуйте. Я уже не помню, какой день идет на этом поле. Я тут максимально вообще, что смог сделать, сделал. У меня там все само фасуется, сортируется, само переплавляется. Я вообще теперь ничего не делаю, я вот даже себе домик маленький построил, сарай, но она у меня чисто под инструмент. вот у меня даже стоечку для инструментов есть, вообще все офигенно. Живем, процветаем потихоньку. Ее, как вы можете заметить, у меня получилось выпросить трактор у деда, я сейчас еду в соседнее село, там продают новую землю. Так, мост, надо с этим поаккуратнее дед меня вообще убьет, если я что-то сделаю с трактором, а что-то там ёп твою мать, блядь, меня деду угандожит, он, он во мне будет глину месить, что мне теперь делать блядь я тут короче, вообще офигел, вот видите этот маленький бриллиантик короче, это с, одна, с одного камушка руды, вот на токарном этом круге шлифовальном вот, он вот такой вот маленький я прикупил себе вот такую вот бандурину. Вы посмотрите какие она кристаллы вообще делает туда просто засыпаешь все что ты насобирал и всю. Видите вот эту вот темную точку это я прикупил себе еще одну штукенцию вот такую она типа копирует грязюк которая рядом это блин вот так вот она делает и это просто улетает И я не могу этим пользоваться Что за капец И здорово Теперь я здороваюсь с тобой от своего лица, а не от лица персонажа, за которого я играл Игруха кстати вообще забавная Интересная, мне понравилось с неё играть Если тебе тоже понравилось ставь лайкосик там Подписывайся все туда-сюда. Сам знаешь что делать В общем в эту игру я играл неделю, это вообще помесь мобильного Idle Miner с этим satisfactory. Короче, я играл в нее вот недельку, собирал вот весь этот материальчик. Потом у меня появились свои дела, потом в какой-то момент я немножко подзабил на монтаж всего этого вот этого вот. Я, я смог себе это позволить, потому что вас у меня не так уж и много, как хотелось бы. А если вас было больше, я был бы более ответственный, смог бы писать вам сообщения в ленту новостей в ютубчике. Но это все позже. А так, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.